В 1944 году в этот эпизод произошел. В Рукопашном бое ему удалось вот уничтожить четверых. Пятый немец выбил у него из рук оружие, вот, ранил его, как э, свидетельствует и текст наградного листа, что превозмогая значит, боль, превозмогая ранение, он все-таки этого немца уничтожил последний. легенда, что он еще до войны под лошадь подлезал и поднимал лошадь. Никогда свою силу не выставлял, никогда он ей не бровировал, но сдачи мог дать. Ну, вот одна из фотографий, это, я думаю, что это Ленинград тогдашний. Наверное, тут еще двухкратный чемпион Союза, потому что две медальки вижу. Это вот он судит, судит на ковре. Это один из эпизодов соревнований. Вот он стоит во втор второй слева. Вот у него тут уже все награды. Ну, это вот он, видите, с ребятами, с молодежью. Вот там всегда, вот мальчик, с ним тут это само он. Уже в борцовке. Это вот они тоже с ребятами, с борцами. Видимо, тренировочный какой-то процесс был, наверное. Курская школа известна на весь мир, и это благодаря именно тем первым занятиям, тех первых мальчишек, которые пришли овладеть самбо, потом начали заниматься дзюдо. Он всегда очень любил заниматься с молодежью, именно вот с ребятами, воспитывать их, правильно наставлять. Но ну, у него был богатый жизненный опыт, он все-таки был человек, уже прошедший войну. Был клуб разведчик. В основном туда привлекались ребята, я вам скажу так, из неблагополучных семей. Организовалась там секция борьбы, самбо. Вот отец там преподавал. Ему было интересно с ребятами работать, и они к нему тянулись тоже. В Курске тогда практически все знали, что есть такой человек, который во Войну совершил такой подвиг, именно занимаясь спортом. Я понимаю, что для молодежи это те виды спорта, которые действительно позволяют им стать достойными гражданами России. Тот задел, который он сделал в популяризации нашего национального вида спорта, позволил многим поколениям курям оладевать мастерством этого вида спорта, использовать его в дальнейшем в жизни, в службе.